Всем привет! В эфире девятнадцатый выпуск «Заметок о Черкесии» сегодня мы поговорим об очередном субэтносе адыгов, о беслинеевцах. Итак, беслинеевцы изначально занимали территорию, находившуюся по верхнему течению правого притока реки Лабы, также по речке Хоть и Уруб. Примерно на территории современного мостовского района Краснодарского края, напротив Армавира, напротив Ставрополя. С запада они граничили с темиргоевскими и бждукскими отдельными субэтносами мамхегов и махошевцев, ну, соответственно, запада и севера. На юге они граничили юго-востоке с абазинскими сообществами, а на востоке, соответственно, с кабардинцами, от которых ходили в XV веке. Собственно говоря, так и появился беслинеевский отдельный субэтнос, в результате того, что после перехода кабардинцев, собственно, на землю -Балкарии, на балкарии в результате каких-то там, ну, скажем так, стычек, возможно, или каких-то недопониманий между вот этими родами разными княжескими. Так получилось, что они отделились и бесслинеевцы во главе с своим князем Каноковым, который был основной княжеской линией, они вернулись, откололись от кабардинцев, вернулись обратно за Кубань и поселились вот на, тогда еще на средней. В среднем течение реки Лабы. Собственно, имя они взяли себе от одного из сыновей легендарного князя Инала Бесли... Беслана, от которого, в общем-то, все ядыгские аристократы от Анала ведут свой род, в том числе и Коноковых. Вот они так решили вот взять от... себе имя отдельное, чтобы выделиться как-то. В целом, с самыми крупными родами у них считались Коноковы и Шалоховы, еще Конуковы они также были еще известны. Первые упоминания объясняйцев, наиболее популярные и известные, значит, появляются в XVI веке, когда в российских летописях упоминалось это племя, этот род княжеский, который отправлял своего князя из Коноковых по имени Маощук в составе общей делегации кабардинской в Москву. То есть Точнее, таких делегаций было три, конкретно в одной из них в 1552 году и вот, участвовал князь Мащук Ма -а тогда еще был известен. А у Бессеневси, соответственно, понятно, что и у кабардинцев очень было все схоже, то есть это феодальный строй, княжеская власть, в общем-то, построение общества было очень похожим, но, однако, те же самые русские источники уже тогда упоминают, что они живут отдельно и не подчиняются кабардинцам. Известно, что бесслинейцы очень принимали много беглых из, от соседей своих адыгов, беглых в плане того, что уходивших из соседних супэтнессов в результате каких-то споров династических или просто бытовых или каких-то стычек. Последним 16-18 веков бесслинейцы постоянно подвергались нападениям со стороны Крымского ханства, со стороны нагайцев, со стороны Османской империи со стороны калмыков, особенно калмыков. Так уж получалось, что через их земли проходили все эти крупные отряды этих так, образований государственных, которые, с которым боролась Кабарда в те или иные периоды времени, кабардинцы. И бесслинеевцы очень часто попадали, естественно, под зависимость, особенно от крымского ханства, вынуждены были платить ему дань. Ну, как правило, в виде там наложниц или определенных, не то что рабов, а рук, мужских, которые участвовали бы в крымских набегах, ну или просто дали каким-то имуществом. Но тем не менее, несмотря на вот эти нападения, это все чередовалось периодами крепкого мира, то есть как бы, война с миром постоянно чередовалась. И в периоды мира, в общем-то, и сами беслинеевцы как бы скажем, не гнушались устраивать набег, стали получение пленников и э, добычи. Собственно говоря, участие беслинеевской делегации в кабардинской делегации в Москве было вызвано теми же самыми событиями, связанными с постоянным нападением Крымского ханства и необходимостью платить ему дань. Э, какая-то часть основная Коноковы искали э, какой-то определенной защиты, союзничества со стороны России против вот, э, Крымского ханства и Османской империи. Ну, в частности, именно в периоду войны. И, э, Известно, что особо им это как бы, такое сообщество положительных плюсов не принесло, потому что, хотя часть бессинеевских сообществ, несмотря на то, что она и выступила на стороне России и приняла подданство России, но поскольку Россия тогда была удалена географически очень сильно от Кавказа, ее границы проходили в основном в территории Дона, Аст Астрахани, то есть вот, это времена Ивана Грозного, это Стычки еще на Волге пока шли, государство российское не расширялось, у него не было таких сил, возможностей влиять военными силами на политику в этом регионе. Поэтому все это привело к тому, что довольно большая часть бесслинеевцев вынуждена была выставить своих людей по просьбе крымского ханства в 1571 году, в большом их походе на Москву, когда они сожгли Москву, крым, крым, крымчаки, и в, эти, естественно, в этот период никаких переговоров не велось. Хотя часть кабардинской знати, относящаяся в основном к Темрюку Идарову и его потомкам, она, естественно, выступала уже на стороне Москвы и в качестве полноценных офицеров на службе российской, Российского царства В то же время возникали периодически конфликты с кабардинцами, поскольку кабардинцы, естественно, по мере роста своего государства пытались подчинить себе соседние народы, и в том числе этих же самых бесленнеевцев, находившихся на Западе. Иногда под предлогом защиты от крымского ханства, иногда просто подчинить, чтобы они выплачивали дань. И получается, что ну, в некоторых моментах более мирные кабардинцы защищали бессоннеевцев, в частности, когда они были подчинены крымскому ханству и выплачивали дань. Те, кто сопротивлялся крымскому ханству, они имели возможность скрываться в землях Кабарды, независимой от крымского ханства. Однако через сто лет Явлечий Либи в 1667 году описывал значит, в мирный период существования с Крымским ханством, он, вот по землям и в том числе без сильнейцев, описывал тот факт, что вот с Крымским ханством они в хороших отношениях, хоть и платят им дань, да, но постоянно подвергаются нападениям со стороны тех же калмыков и периодически попадают под удары со стороны Крымского ханства и Османской империи, что вот эти набеги постоянно истощают землю, и они вынуждены все дальше и дальше уходить в ущелье с равнинных земель. Что касается кабардинской, именно Кабардинских взаимоотношений Беслинеевских, то в итоге они очень сильно испортились в результате того, что произошел такой династический раскол, то есть у Беслинеевцев ну, умер, да, естественно, образом умер. Князь оставил после себя потомка, но он был малолетний потомок, и кабардинцы попытались, используя вот эти династические споры какого-то дальнего родственника к этой княжской линии ну из среды кабардинцев посадить на так, трон, условно говоря, трон безлинейский, да, на княжение в Бесслинееве, из-за чего бесслинеевцы восстали против кабардинцев, настаивая на том, что малолетний потомок должен, в общем-то, управлять им по прямой линии. Вот в таком виде примерно в таких вот постоянных взаимоотношениях войны и мира со всеми сторонами разными подошло время, когда Россия все-таки приблизила свои границы на Кавказ и начала усиленно здесь политику проводить. С появлением Азово-Моздокской линии укреплений в 1770-х годах усиливается и военное давление именно России на земли Адыгов. А с покорением Кабарды к 1820 году, то есть уже в период Кавказской войны, уже горячий период. Отношения России и Адыков, в том числе бесенейцев, полностью перешли вот в исключительно военную сферу то есть это была война. В землях в первое время скрывались беглые кабардинцы так называемые хаджраты и кабарды частично те, кто сумел все-таки выбраться через укрепление. А в основном же беглые кабардинцы уходили примерно в земли Абадзехов через горные перевалы активно же действия военных, э, российских военных, именно в бессеневских землях, они начали с постройки так называемых кордонных линий от Кубани вглубь адыгских земель, в частности по рекам Лабе и Ход были э, выстроены, ряд крепостей был выстроен, в частности тем же генералом Засом. Это примерно у нас 30-е 40-е годы. А, получается так, что на самой Кубани на речках Куме были уже устроены крупные крепости, которые вот замкнули эту территорию и не выпускали из за ее пределы никого. Через земли без винейцев был проведен успешный захват горного Карачаев генерала Маунелия в 1828 году. Вот как раз в июле 1933 года генерал ЗАС, котором я неоднократно упоминал в некоторых выпусках, и, видимо, придется сделать отдельный выпуск про него. Такая вот неодиозная личность была на самом деле, памятная для дыгов. Со знаком минус, не нехорошем ключе. Он был тогда назначен командующим так называемого толпашинского участка кубанской линии. В августе-октябре он совершил того же года, 1933 -го. Он несколько закубанских экспедиций, желая как бы, немножко отодвинуть черкесов, заставить их уйти от кордонных земель и обезопасить. Но действовал он очень грубо, уничтожал жигалаулы, сады, то есть выжигал землю прямо. Вот, так, что не, не было возможности вернуться на поселение обратно. При этом он прокладывал просики, то есть то, что придумал Ермолов, то есть там, где аулы были недоступны в лесу, он вырубал просики в лесах и туда вводил войска с артиллерией. В ноябре 1933 года Зас предпринял нападение на беслинеевцев как раз-таки за речкой Лобой. Там он на большой собрал пехотинцев, конных казаков, орудий и неожиданно напал на аул князя Аитека Аконокова. В общем-то, Адуол был разорен, и как бы вот на грабе все это, и вожгли они все с этим отрядом, и начали возвращаться обратно на Кордонную линию, где их, значит, у переправы через Лабу атаковали тысячи бесинеев, абадзехов и кабардинцев, Вот как раз во главе с этим айтаком Каноковым. И они попытались как бы поджечь. Вот, лес, траву, чтобы перегородить им путь. Но войска, ЗАСа, отряд Заса вырубил просеку вокруг, так чтобы их огонь не мог тронуть, и успешно, в общем-то, картечью и пушками отбил нападение. Не получилось у них нанести серьезную ущерб Засу генералу, однако самим, как бы, был ущерб нанесен суровый. Зас успешно перебрался через Лабуу, в общем-то, закончил свой поход. В следующие два года он продолжал совершать регулярные набеги на аулы абадзехов, бесслинеевцев, карачаевцев, шапсугов, кабаргинцев. Тут надо отметить, что в основном все источники про бесслинеевцев и сложность их в том, что бесслинеевцев здесь сложно выделить. Как правило, описывают, если описывают всех соседей рядом с Коповым, то есть все действия, происходившие в земле бесслинеевцев, они как бы касались в любом случае соседей их, потому что жили все перемешаны очень сильно, вот именно конкретно здесь прям очень перемешано. Поэтому бесслинеевцев очень часто не выделяют и, как правило, говорят, перечисляя всех остальных. И известно, что многие бесстынеевцы позже уже пытались, скажем так, прикинуться карачаевцами то есть для того, чтобы спасти, потому что карачаевцев не было таких карательных мер, как Кадыгам. В 1935 году за становится командующим всей Кубанской линии. В результате его действий, вот таких жестоких очень, которые проходили массивно по всем линиям, черкесы начали сдаваться, особенно вот те, те, которые ближайшие жили к линиям. Действия ЗАСа в итоге привели к тому, что многие черкесские сообщества начали сдаваться ему. Кабардиницы, Беслинеевцы, Богоевцы, Медовеевцы, поселившиеся на истоках рек Зеленчука и Урупа, вынуждены были просить о мире, выдали соответственно заложников аманатов ЗАСу и переселили на указанные им ЗАСом плоские равнинные земли под надзор крепостей российских. Однако, в это же время, среди бесслинеевцев поднялось и движение сопротивления. Главным организатором был его, в принципе, как и в целом в регионе в этом, кабардинский князь Адиль Гирей Атажукин, которому мы сделаем в ближайшее время отдельный выпуск, чтобы показать одну из сторон, скажем, кабардинс кабардинского мира. Да. царской российские власти, недовольны его, как они описывали, воинствующим исламизмом, то есть скажем так поднятием сопротивления на основе ну, священной войны мусульман против неверных. И его ориентация на Турцию, они его, в общем-то, поймали, поскольку Кабарда тогда была уже подчинена русским войскам, поймали и сослали его в город Екатеринослав. Это нынешний Днепропетровск, он же нынче Днепр в связи с, с машеством, связанным с переименованиями. Но ему удалось сбежать из этой ссылки. И он бежал тогда к бесслинеевцам, среди которых начал поднимать восстания, периодически как бы врываясь в земли Кабарды и поднимая своих соотечественников на борьбу. Адельгирей удачно переправил довольно немалые отряды кабардинцев за Кубань. Переправлял своего поселка, расположенного в верховьях реки Малый Зеленчук. Особенно как бы его вот эти силы кабардинцев они усилились в два года, в 1804 году во время таких жестких карательных кампаний, первых от Ермолова, и в 1822 году, во время подавления уже захваченной Кабарды генералом Ермолова События вот тех дней и сам Жукин, они были отражены в скажем так рассказе Михаила Лермонтова, называется это рассказ «Измаил Бейс». Кроме такого, чуть позже, в 1843 году восставшие э, бессленевцы, по научению э, и тогда второго имама Хаджи Магомеда посланного Шамилем Кабадзехом для по попытки их сплочения и восстания закубанских черкесов, э, бежали бессленевцы эти за лобу, поселились по реке Ходь должны были войти в общий состав повстанцев, но, к сожалению, в следующем году Умер старейший князь бессеневцев Айтек Кануков. И Бесселинеевцы, оставшись без такого лидера, как по, по, направлявшего их к сопротивлению, объединявшего их, они вернулись обратно в земли беслинеевцев, свои собственные, которые были уже под контролем ну, большей частью российским властям. Однако, в 1947 году значит, возвращается змейки некий. Княжеского рода Беслинеевец Каномат Тляха Дука, который еще до того призывал Беслинеевцев к Куастане. И вот он, значит, совместно с Магометамином начинает такие ну, достаточно агрессивные действия против своих же соотечественников, пытаясь их всех починить э и силам сопротивления именно магометамину, и заставить их бежать э перейти за Лабу и белую вот в земли земле магометамину. Кабадзехам в состав общего такого войска повстанцев, но бессильныецы не идут большей части на этом. поскольку как бы ну наверное им не хватало этим товарищам, Магимета этому поэтому Каномату не хватало той вот беспринципной жестокости, которые частенько позволяли себе российские войска того же засад российские отряды, то есть они не сжигали посева и соответственно ну да они силой Принуждали некоторых, кого могли захватить, но бессильнефцы просто убегали в лес, в горы, пока отряд не уходил возвращались на свои земли. Естественно, как бы, ну, поскольку поля сохранялись, никто не хотел оставлять свое хозяйство и, в принципе, они, несмотря на присутствие российских отрядов, российской администрации, ну, жили более-менее нормально, их никто не ущемлял и, как простые жители, в общем-то, были не против в общем-то российская власть пока она еще не переходила им дорогу. Она тогда старалась им не переходить дорогу. Соответственно, простой крестьянский труд, они он, им как бы более приемлем был, чем ну, война, непонятно, там, знаешь, за какие интересы для них. Ну и, соответственно, русские войска старались это просекать. Любые попытки вот такого сплочения и все со, со с той стороны, они э, отбивались русскими отрядами, выходившими с кордона линии на Лабе. Однако, тем не менее, война, в общем-то, она распространялась все сильнее Кавказское, и в ее конце началось также точно переселение и Беслинеевцев в Турцию. Вместе с другими махажирами все это было связано с тем, что в их землях образовало российское государство, так называемое, Верхнее Кубанское приставство. И в земли Беслинеевцев, вот в рамках этого приставства, начали переселять соседние соседние владельческие аулы нагайцев, Абазин, беглых, хабардинцев. Самих Бесленеевцев, расселяли их близ станицы укрепления, именно в бесленеевских землях. То есть сначала каша смешения народов просто из тех, кто подчинился Российской империи. Местом окличения расселения влаческих аулов назначили долины между Зеленчуками, где в 1951 году уже были аулы Исмаила Касаева и Али Хахандука. В 1963 году аулами этими владели их сыновья, которые уже служили в российской армии. До наделения Землей на малом землячаке аулы беглых кабардинцев и бэсселенцев, как правило, располагались на левобережье Лабы и ее притоки Хоть. Но массовое перемещение дыга в верхнюю Кубани, оно, тем не менее, повлияло не на вот эти вот смешение этих аулов, смешение разных этносов, но оно было также и трагическим. То есть события там развивались не самым радужным образом. В этом смысле показательная роль офицера. Российской армии фицы Абдрахманова, который был выходцем из э, Кармового ула Большой Кабардеи, и был обычным издением, в общем-то, по-моему, третьего порядка, там. то есть такой, ну, скажем так, дворянин низкого происхождения, такой, по категории. И вот он, значит, в 1957 году его назначили приставом Российской империи, назначали приставом среди закубанских народов значит, спустя пять лет, в 1962 году, командующий войсками поручил вот именно этому Абдурахманову отправиться на Лабу и сообщить жителям, что правительство разрешает им удалиться в Турцию и снабдить их паспортами. А те, кто что, ну кто выразил желание остаться, под конвоем он должен был сопроводить в столицу Лабинскую для, соответственно, поселения в указанных местах. Однако ну, очевидно, что вот этот Абдурахманов, он очень хорошо справился с этим заданием, при этом очень часто в себе лично на пользу. То есть, получается, что в октябре 1962 -го года он их всех переселяет, его в результате этого назначают, повышают до пристава лабинского и Нижнолобинского приставств, то есть по всей реке Лабе, и вскоре их как бы преобразуют в Лобинский округ, где он становится главным приставом. То есть начальников, по сути, военного округа. И в его видение, получается, попадают все переселяемые беслинеевцы, беглые кабардинцы и друг, ну, другие, скажем так, соседние народности, которые в результате его деятельности уже называются начинают не переселенцами, а военнопленными. То есть там э, выводится такая значит, теория, что у нас же здесь война идет, а значит, не погибает никаких переселенцев. Это вот мы же воюем с значит, всех, по мы захватили военнопленные, и обращаться мы с ним будем с военнопленными. По факту просто Абдрахманов их использовал как личную рабсилу, своих то есть как помещик крестьян себе завел. Соответственно, за верную службу и активное участие в военно-перседских мероприятиях Абдрахманову было пожаловано на льготных условиях в Кубанской области в частную собственность тысячи десятин земли на правом берегу Урупа. А чуть позже еще и 2010 на левом берегу Кубани, то есть к концу войны, где он, собственно, вот этих вот военнопленных и так называемых переселенцев и использовал как бесплатную рапсилу. Соответственно, все понимали, что без помощи российских войск это бы ему не удалось, потому что э, мы понимаем, что очень много перетелившихся были из знатных родов, аристократы, там, с княжеских линий, и подчинение для них какому-то узденю третьего степени ну, было неприемлемым в принципе. Второй, точнее, второй степени. Все это вызвало сопротивление, соответственно, все это попытки их помещ... помещичьей жизни устроить со стороны этого пристава. И усилило движение на выселение в Турцию со стороны вот как раз лабинских жителей, подчинявшихся этому приставу. Но дело в том, что в 1965 году уже через год после окончания Кавказской войны... Русское правительство запретило массовую миграцию, испугалось вот этого массивного движения иммигрантов, опустения края, и выпускало за границу только по очень-очень каких-то форс-мажорных обстоятельствах, там, может быть только от силы. Там. Как, как это в Меку, допустим, паломники, когда шли и то, после долгих-долгих проверок и собирания кучи документов. Даже специально была такая политика произведена, чтобы как можно больше документов придумать, необходимых для выезда, для того, чтобы вот, отбить желание идти в, в Меку. Все это привело к тому, что в 1968 году э, люди, которым не хотели подчиняться вот этому, скажем так, своему же соотечественнику, который... Который пытался их закобалить, и при этом не имея возможности выехать в Турцию, в Лабинском округе поднялось огромное восстание среди переселенных черкецев, которое было при этом жестоко подавлено. Причем за активное участие в подавлении восстания были награждены серебряной медалью за усердие разные там старшины уздения, вот этих местных аулов, которые в свою очередь уже имели медали за покорение Западного Кавказа, которые сами были черкесами или карачаевцами э и получали медали вот от российской за переселение и активное выдворение из страны своих же соотечественников. Как бы все эти события были отраси... отражены, например, в карачаевской песне «Хожет» про это восстание, которое, в общем-то все восставшие были убиты. Насильственно перемещенные на уроку бессильнеевцы продолжали добиваться переселения в Турцию еще в течение последующих 20 лет с переменным успехом. А массовое перемещение из Лобинского пристава в Верховске кубанское в 1963 году, оно, вот после вот этой трагедии с этим восстанием, оно завершилось. Русские власти испугались этого восстания. В итоге бессильнеевцев, по данным на 1882 год, в России осталось 6300 человек. Которые в основном проживали во улах Канокай и Кургукай. А беглые кабарницы, Бесленевцы, переселенные с Лабинского приставства, образовали ядро второй адыгской группы на Северно-Западном Кавказе, которую в советское время официально назвали черкесы, то есть Карачаево-Черкесии современный. Но тут надо понимать, что знаете, в результате вот этих всех как бы административных переселений там такое смешение случилось, что говорит о чистоте какого-то уже не приходится. То есть, грубо говоря, в одних и тех же аулах проживали вперемешку и бесслинеевцы, и абазинские представители из абазинских обществ, кабардинцы, там жидухи, Кимиргоевцы, абдзехи, все вперемешку настолько сильно, что вот эти все всеми смешивались и, ну понятно, формировалась какая-то уже такая новая, Новый этнос из перемешанных субэтносов. То есть их можно было назвать только каким-то общим названием. Соответственно, для них вот придумали термин черкесы, как для закубанских черкесов придумали термин андегейцы, и поселив их в территории примерно современной андегеи. Там, соответственно, мы понимаем, что там смесь в основном же и тимиргоевцы тоже, но очень сильно перемешаны с теми же Бадзехами, Шапсугами. Ну, то хайцев там единицы были. И, соответственно, языки перемешались, какая-то часть абазин, оказавшись в более адыгоязычном обществе, в ауле, соответственно, начинала говорить по-адыгски на адыгском диалекте, абазинский наоборот, при этом так получилось, что очень много именно абазин было записано вот в, эти, в новый термин черкесы, в адыкские общества переселены, и, соответственно, так получилось, что абазин на самом деле больше, но по факту числится меньше на сегодняшний день, то есть многие из тех переселенных, они фактически абазины, но числятся как адыги, как адыгоязычные. После русско-кавказской войны, соответственно, бессельянецов и собственно бессельянинский диалект в России сохранили лишь пять сельских поселений: два в Карачаево-Черкесии, два в Успенском районе Краснодарского края и один в Республике Адыгея, это вот Уляб Аул, который очень известен и Тут уже среди комментаторов появлялись так, комментарии в пользу этого аула, в пользу его истории. Я думаю, может быть, где-нибудь мы когда-нибудь пройдемся по истории Аула Уляпа. Среди черкесской адыской диаспоры баселенейцев в основном массе потомки баселенейцев проживают сегодня в Турции. На этом все. В следующем выпуске поговорим о Темрике и Дарове, собственно, чтобы открыть одну из важных сторон кабардинской истории, именно про российскую эту часть кабардинцев, а следом будет история про Тужукина, чтобы отразить про крымскую часть кабардинского общества и, скажем так, сравнить эти два полярных вот, княжских рода, которые постоянно с другими сталкивались в кабарде и творили ее историю. На этом все. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях на эту тему. Всем пока.